Всем привет! Сегодня мы снимаем обзор на жилой комплекс Гаринский, и именно поэтому сегодня у меня в гостях вот этот человечище Паша. Привет! Привет! Но это еще не все. У нас еще будет комментарий от Никиты, который принимает квартиры, и у этих товарищей, которые называются застройщик стройкомплекс, вот такая компания у нас есть большая, он тоже имеет опыт взаимодействия поэтому свое мнение по поводу этого застройщика а соответственно что нам ожидать от этого дома свой комментарий он даст и вы его услышите ну что поехали Ребята, жилой комплекс Гаринский, очень интересный объект, находится в очень классном месте, с прекрасными видовыми характеристиками. Но ну, так, так ли все прекрасно, сейчас мы помучаем Пашу. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал и жмите на колокольчик, а лайк потом поставите в конце этого видео. Паша, Рассказывай, что ты знаешь про жилой комплекс «Гаринский» желательно с самого начала. Лично я знаю, что он перестраивался «Атомом». но ну, он достраивался «Атомом», начинал его строить, э, застройщик «Безайская инвест», который в итоге обанкротился, поэтому у «Атома» стояла не самая простая задача — удовлетворить э, амбициям обманутых дольщиков в не самом скромном ценнике даже на тот момент, когда в семнадцатом году он это, ну, забросили строительство. Вот и при этом как-то вырулить, чтобы там оставшиеся квартиры, да, тоже не улетели в космос по ценнику. Ну, поэтому что я знаю о проекте? Проект замышлялся в свое время как ультра бизнес, стоил очень высоких денег, но на сегодняшний день, как бы. На мой взгляд, в процессе достраивания ну, приобрел ряд изменений, которые, ну, то есть он отстал от времени, когда его удалось достроить, ну, года на там, три, наверное, где-то так примерно. Получается, что Атом подхватил, и достраивал чей-то проект. Правильно? Да, да. Вот Ты назвал этих товарищей, которые сдулись по какой-то да. причине. Оказалось так, что они там какие-то часть денег вывели. Собственно говоря, вот те люди, обманутые дольщики, они-то свои квартиры получат? Ну, насколько я понимаю, это было условие достраивания атомов. Слава богу! Слава богу, товарищи! Прекрасно! Остались еще несколько квартир. Тут есть забавная история, что в семнадцатом году, когда я вот вышел в бложество, назовем так, я написал статью Oh cool с альтернативами Макаровскому кварталу, ну типа не Макаровский а Мединова, она так и называется. И я среди прочих упомянул, что помимо Макаровского можно взять Гаринский 3 и да Винчи. Гаринский, слава богу, достроили. Надеюсь, в этом году еще и да Винчи. Короче говоря, Гаринский достроили, это хорошо. Он, кстати говоря, стоит рядом с ЖК Женевой. Да, да, вот, кстати, о прекрасных видовых характеристиках, которые ты сначала проговорил, пока Гаринский достраивали, немножко эти характеристики подпортили. В натуральную, ну если по дому ходить, конечно, их сориентировали, так что вроде как из окон нет, но все-таки вот прям совсем панорамный вид, если ты стоишь на лоджии, то тебе прям перед окнами воткнули свечечку и изрядно испортили видовые характеристики. Ну, это денег. в одну сторону получается. Да, да. Ну и, кстати говоря, эта сторона там, где парк, собственно говоря. Да, ну я говорю, что на месте это не так страшно выглядит, находясь в квартире, но в целом это надо учитывать. Ну, я думаю, что когда квартиру вы будете выбирать, дорогие друзья, то есть вы в любом случае в нее подниметесь и посмотрите, что видно в окна. Так ведь получается? Ну, безусловно. бы странно покупать. Готовый дом не А, Кстати говоря, если сейчас сравнивать ценники вообще по городу, в принципе, и в том районе, где находится этот дом, а, кстати, расположение очень хорошее, надо сказать. Ну, мне кажется, что очень хорошее. Недалеко от центра, рядом сквер, там виз совсем недалеко. Там офигительную реконструкцию парков. В целом провели там можно придираться к мелочам но как бы это в центре города парк достаточно большой по площади и с всякими разными малыми архитектурными формами спортивными площадками то есть там фантастика но я думаю что это будет видно и мне показалось что ценник на самом деле очень привлекательный с точки зрения вот именно расположения в той локации но тоже ленина 8 гораздо дороже продается да очень если память. брать видовые характеристики Ленина 8 то есть это этажи повыше там я смотрел сегодня ценники и 240 тысяч за метр здесь есть же, с учетом скидки, которую готов давать застройщик на нас данное шелье, можно и 150 тысяч больших квартир. Ну, вот, то есть, вот она разница. Но, безусловно, это не клубный дом. Будем честны. Это точечная застройка. Это точечная застройка, еще и точечная рядом с точечной. Потому что Две женел. точечки. Да? Две точечки на один хиленький въезд с улицы Московской. Вот, Поэтому это, безусловно, нужно учитывать, ну и двор там чистая формальность, хоть и обещают там, этот водопад каскадный, который типа во дворе, но будем честны, находясь рядом с таким парком, тусить во дворе будут, я думаю, единицы, прям, которые перед окнами. Вот. Но точечная застройка сильно выделяется, но я согласен с тобой, что вот я был на экскурсии как раз относительно недавно и. При такой цене, при таком рынке, как сейчас, когда там условный виз возле малого конного 110 стоит, ну, извините, 150 за центр города в, там, в 10 минутах от площади пятого года, это как минимум заслуживает того, чтобы присмотреться. Когда ты присматриваешься, конечно, там вырезают разные нюансы, то есть мы понимаем, что застройщик Атомстер Комплекс, если о нем говорить, никогда ничего толкового в бизнес-классе, на мой взгляд, и не делал, ну, то есть чего там, чемпион парк, но последние две очереди еще куда не шла первая прям совсем право вот и из последнего даже не бизнес-класса где я там обещал а, хорошие холлы жк life ну, насколько я видел реализацию судя по фотографиям получилось то что получилось поэтому а, в этом в этом случае места общего пользования получились ну, неплохими на мой взгляд они там по деталям проработки по цветовым решениям не сильно соответствует классу бизнес еще там навигация довольно какая-то смешная в 3d графике ну вот это чисто мое авторское суждение, что ну, не совсем подчеркивает статус объекта хотя ты ну, там, извините, десятки миллионов вываливаешь за квартиру вот. но в остальном э, там, фасад из немецкой плитки, самой очищающейся правда не везде, как мы заметили, есть еще мокрая штукатурка это видимо как раз нюансы того, что пришлось достраивать за другого человека по наружные стены внутренние стены, кирпич, то есть в целом характеристики потолки э, плавают, но есть на высоких этажах и 3,2 метра, то есть ну, там есть к чему присмотреться, вот конкретно если человек сосредоточен на этой локации, а локация действительно заслуживает того, чтобы к ней присмотреться, вот, и готов к формату точной застройки, потому что там же сейчас еще рядом коммерческий блок строит и изначально это еще в семнадцатом году затевалось, как гостиница, сейчас там хрен знает что, если честно, что можно сделать, потому что Хаят уже успели открыть рядом заново, отстроить, а вы все еще со своей гостиницы. но своей гостиницей. Но как бы, вот, э, инфраструктура, она вся где-то. Где-то очень близко. То есть перешел в Московскую, и все, у тебя там и кафе, и все, что угодно. Да. Но в своем доме толком ничего нет. Там вот сейчас стоит офис на продажу в афише висит, и не знаю, честно говоря, кто его заполнит. Ну, давай так, там в принципе все есть для нормальной комфортной жизни, я так понимаю, там есть подземный паркинг, из которого ты можешь подняться в квартиру. Да, причем надо отметить, что это за счет того, что давно строилось, видимо, там характеристики вот этого соотношения парковочных мест к количеству квартир просто феноменальны. Там что-то 102 парковочных места, 122 квартиры, то есть сильно больше, чем 0,5, которые зачастую сейчас заявляют Проект подобного класс. Но в этом месте по-другому нельзя, мне кажется, потому что там мест для парковки физически просто нет нигде. Ну только можно в Алатырь ходить, ставить да, машину. Мы, так. мы, кстати, так, а, так и парковали. И все, потому что там все дворы заставлены, понятное дело, а на улице припарковать невозможно на Московской, в парке ты тоже машину не оставишь. Кстати, я вчера обратил внимание, ползая по сайту, что парковочные места там можно найти и от миллиона триста. Что О, как бы к этой это локации, относя по-моему, фантастика, они не А, Смотри, с локацией все понятно, а значит, э, со статусом понятно, что это бизнес достраиваемый. Давай тогда поговорим про качество, которое мы... Ты уже немножечко затронул да, эту тему, но тем не менее. Атом за кем-то достраивал. Не получится ли так, что качество будет плохим, да, но ну, потому что О, мы достраивали за кем-то, у нас там что-то не получилось, там что-то отвалилось, потому что те построили плохо, был фундамент, там какой-то не такой. Вот ты мне какую-то историю там рассказывал да, про строительство? Я, я тебе за кадром рассказал историю, что когда я ходил на экскурсии, я встретил okay. э, прораба, с которым работал ранее, в том числе в этом комплексе трудился. Вот. И я спросил, как вот типа, как у вас людей, как что он сказал? Да лучше бы они сами достраивали. То есть понятно, что ребятам, которые работали в производстве геморроя там хлебнули знатно. У меня друг занимался кладкой, они перебирали там фасадную часть, которая там мерзла, мокла и так далее. Но в целом, как бы будем честны, там атомстройкомплекс с точки зрения ген подрядных функций ну блин он уже очень давно строит и очень, ну, прям совсем каких-то глобальных косяков я не жду я тоже с удовольствием послушаю комментарии никиты но то что прям совсем было что называется упущено в ходе консервации объекта они перебирали вот на фасаде как я уже сказал там частично оставили штуктуру, то есть была определенная оптимизация это я думаю при наличии обманутых дольщиков как бы невозможно было сделать иначе вот но на какое-то качество мы сегодня бродили там каких-то прям трещин знаешь вот, от того что Нету, дом, да? нет какие-то вопросы к тебе. Как главному приемщику, одному из самых крутых, уважаемых, заслуженно вполне. А, смотри, жилой комплекс Гаринский, застройщик, а там стройкомплекс, а, точнее, до застройщик. А, в общем, что ты можешь сказать по этому жилому комплексу? Соответственно, качество людей интересует, что им ожидать, к чему готовиться? А, были там уже приемки у нас. Могу сказать совершенно точно, что много отслоений пошло Стукатурки и много дефектов по оконным конструкциям. Объект передается в предчастовом варианте. Насколько я знаю, все квартиры без инженерной разводки, то есть все приходит в квартиру, а по квартире уже самостоятельно. А, правильно ты уже сказал, Атомстройкомплекс достраивал этот объект. Он должен был, по-моему, в 15-16 году еще сдаться. Это долгострой. А, до этого не знаю, какая компания строила, честно говоря, поэтому не буду информацию о это говорить, но замечаний там предостаточно. А это чем-то отличается от других застройщиков или в принципе в целом плюс-минус по рынку одинаково? Нет, выделяется. Много отслоений по штукатурке и много дефектов по оконным конструкциям. Уже все застройщики подтянулись по этим вопросам, то есть отслоений практически нету, отклонений практически нету. Окна все-таки более или менее в нормальном состоянии передают. А здесь, учитывая то, что это долгострой и вложения были минимизированы, скажем так, со стороны застройщика. то замечаний, конечно, много в этом плане. Еще есть особенности, определенные по нарушению технологии. В санузлах использована цементная штукатурка, а маяки устанавливались штукатурные из гипсового раствора. И вот там в этих местах тоже отслоений много. Ну, вот как есть, 200 с полей. Ну, то есть получается, если людям делать ремонт, то это что? Нужно снимать штукатурку, прокладывать проводку? Там что-то было, какие-то слухи, что ее там вообще нет? Да, да, то есть э, та штукатурка, которая отслаивается, как минимум нужно убирать всю. Маячки гипсовые из цементной штукатурки точно нужно убирать полностью. Ну и, соответственно, расходы на инженерные сети. Спасибо. Uh -huh. А окна хорошие стоят? Или атом, а, атомовцы свои поставили, они же свои, там любят материалы втыкать. В нет, оконные системы, они там панорамные, на мой взгляд, сохраненные теми, которые были, поэтому нет хорошие с напылением вот этим, которое и так далее, поэтому нет. А сети внутренние? Сети внутренние, ну, чего там э, в этой, в, в этом классе что у нас ценится? Это воздух, ну, типа вентиляция, да? Насколько я понял из э, посещения экскурсии, там вот эта вот история э, с, господи, чиллер-фанкойл, то есть они сделали подготовку этого воздуха в рамках всего дома, централизованную систему, но вот саму в квартире установку, чтобы у тебя подготавливался воздух, тебя устанавливают нужно самому. То есть это дополнительные затраты. Ну, скорее всего, тоже вопрос оптимизации при достройке. Поэтому там есть ряд нюансов. Э -э, газовая котельная, опять же, да? Своя. Да, своя, и э, мне очень много страшилок, я не знаю, может быть, тебе тоже клиенты рассказывают, мне очень много страшилок рассказывали про то, вот рядом Женева построенное, что электродом, и там какие-то конские платежи, но я недавно общался с человеком, у которого 70 квадратов, и у него там 7 тысяч, выходит платеж. Нет, никто не жаловался, я ни разу не слышал. Мне страшилки рассказывали, но при общении с конкретными клиентами выяснилось, что не так страшно. Но в целом газовая котельная, это как минимум бог с ним, там, с, с ценником за коммуналку, это независимость от опрессовок, аварий и так далее. То есть это, это плюс. Но это же действительно очень круто. То есть, это получается у тебя за коммуналочку будет меньше, чем там, не знаю, в рядом в домах, которые уже уставшие такие от времени, знаешь, там, это, налейные, это, это Да. Идеи. Причем за вот тот там, консьерж, сервис и прочая история, которая есть у Атома, они обещают, во всяком случае, нам на экскурсии озвучивали ценник 75 рублей за метр квадратный, что в этом классе, наверное, ну не космос, скажем так. Если еще двор будет поддерживаться в том состоянии, в котором мы видели его сегодня, там с растениями и так далее, то я думаю, что вполне адекватно. Ну и так, ты там был? Тебе дом понравился? Я не сторонник, я видишь, я вот в последнее время посещал там, с клиентами клевер-парк, в Нагорную у меня сейчас квартира продается, и я все-таки для себя лично выбираю неточную стройку. Но я понимаю, что есть аудитория, которая вот это там... Большой двор, с кучей лазил. ну Не сильно надо, особенно, когда у тебя рядом пар, да? Да. То есть Мне кажется, что... Я, честно говоря, удивляюсь, но вот на этот ценник, при даже том качестве, которое получилось у Атома, то есть с его нюансами, я думаю, что должен найтись покупатель. Мы будем говорить о главном, да, это виды. Ну, реально фантастические виды. Да, давай так, значит, точная застройка... Это не мое. И, значит, застройка с двором, так будем говорить, ну, то есть комплексом, да? То да, есть это две да. разные истории. Давай да, я. это две разные истории, два разных потребителя. Давай мы оставим это за скобками а Просто говорим про дом То есть за что этот дом могут полюбить люди да? То есть что в нем есть такого, чего нет в других, например Ну или есть там, но по другому ценнику Ну какие плюсы-то ты расскажи Принцип локейшн, да, это в городе, где расположено Второе, где у тебя будет квартира расположена с точки зрения, ну опять же, видовых характеристик и так далее Сколько этих квартир? Ну то есть как бы характеристики, они очень сильно тянут на бизнес Мы с тобой проговорили про паркинг, он недорогой И там их достаточно парковочных мест, что тоже важно в этом классе, поэтому если брать относительно точные застройки, которые у нас в принципе в городе есть в ценнике, пусть даже 140, я вот смотрел не знаю не точечный, но все-таки ботанический сад мы с тобой понимаем, где там парк и где тут парк прям центр города, но ну, там за 140 тысяч метров квадратно продаются, чистовая отделка, здесь за 150, ну, есть с чем сравнивать, мой взгляд. Цель. Но локацию не сравнить. Ну да, ценник уже близко, сопоставимый, поэтому как бы… Ну а внутри какие-то плюшки, может быть холлы какие-то большие, просторные, ну, уютные? нет, как раз с холлами-то там за счет компактности территории еще тут Женеву со своим двором воткнули, то есть, вход, который должен быть парадным, по идее, с улицы, это вообще да. какой-то закуток, что -то, как -то. то есть там со двора уже для для, называется, собственников, там уже более-менее вот эта плиточка. Здесь прям, как я не знаю, как офисное помещение. Ты заходишь за угол, поворачиваешь, вот там лифтовая группа. Нет, это, это минус. Меб Мебельюшечку там воткнули, какой то лобби сделали. То есть вот а, людям, которые рассчитывают на вот эти высоченные потолки, парадные входы… Не там... будет этого... нет, нет. Но ты говоришь, что у Атома у них какой-то сервис особенный, то есть там говоришь, у них будет какой-то, значит, как он называется? Консьерж. Консьерж там и что-то. ну. А... У меня для Атома в другом классе жилья всегда была вот эта вот история про их управляющую компании, которые к территория На мой взгляд, хреново было. Ну, у меня был кейс ЖК «Апельсин», да, где я тебе рассказывал, что детская комната есть, а она на ключ плохо закрыта, там за стеклом стоит, какая-то детская дощечка, на которой никто никогда в жизни не рисовал, потому что просто управлять не приспособлен. Но здесь… Управляющая компания, а та же, которая управляет окнями Екатеринбурга. А, в целом, это хорошо. Если это будет укладываться в 75 рублей с метра квадратного, то, дай бог, все будет хорошо. Но мы, я думаю, может, там жители потом пригласят, мы посетим с удовольствием. Есть ли какие-то косяки такие глобальные прямо? Мне кажется, это вопрос планировок, они далеко не всем подходят. То есть там же вот пентхаус, сколько он там, я не помню, квадратов, но двухуровневый. И 70 квадратов это верхний кабинет просто. Слушай, ну вот это, это, это ближе к тебе вопрос, но опять же мы будем понимать, что опять же мы будем понимать, что эти 300 с чем-то квадратов упираются тебе в десятки миллионов рублей. А на десятки миллионов рублей сейчас можно себе позволить комплексы, которые полностью соответствуют современным стандартам инфраструктуры. Там тот же Доленина да, на 8 мы упоминали с тобой. И, как бы, и в том числе есть какие-то истории с, там, не знаю, свобода если ты апартаменты либо от того же атома, там какой-то там кирпич фентифлюшный из Бельгии, да, ну, вот, места общего пользования не просто доделанный за кем-то, а проработаны изначально с европейских то есть, ну, вот этот вот э, срок, Пока он мариновался, этот проект, он все-таки дает о себе знать. Поэтому, если мы с тобой хотели еще снимать сюжет по «Дом на бульваре, да, вот там прям совсем крайняя степень, когда проект застрял где-то в 2000-х, а сдали его в 2020-м. Вот здесь, к сожалению, на мой взгляд, он тоже там по определенным опциям того, что люди привыкли считать как бы, обязательным в многомиллионных покупках, этого нет. Но это далеко не всем нужно, возможно. Слушай, но ну, несмотря на то, что как ты говоришь, он отстал немножечко от жизни, да, то есть этот проект, ну, должны были раньше, в семнадцатом году его сдать, тем не менее он гораздо лучше, симпатичнее и современнее смотрится, чем рядом ЖК Женева, та же самая, со своей вот этой вот индейской раскраской. а тому надо отдать должное, то есть вот эту плитку немецкую самоочищающую, они в каком-то объеме сделали. Там остались мокрые штукатурки, фрагменты, но это не критично. То есть они постарались в этой части не оптимизироваться по самым максимумам. И, как бы, и окна панорамные, и окна. Если Женевы сравнивать, да, но зато, блин, холл и Женевы ты, наверное, видел просто несопоставимой истории. То есть там как гостиница Пятизвездочная, а здесь как дом из 2010-го с, с красивым фантиком. Паша, последний вопрос. На миллион. Чего хочешь? Любой валюты. <с, <с, Если бы у тебя были деньги, ты бы купил там квартиру. Не надо нигде искать, просто лежат у тебя кучка. Ты бы купил там квартиру себе. Нет, я нет неточной стройки. В этом дело. Ну и в том числе, у меня же еще серьезная профдеформация. То есть то, что я э, наблюдаю постоянно за новостройками, воспринимаю как обязательно, а для кого-то не обязательно. Ну, прям совсем, типа, да что ты пуху нагоняешь? Свой дом, который как раз там в пятом году построен, и как бы, разменивать я буду уже на что-то вот прям соответствующее современным реалиям мест общего пользования, благоустройства и Спасибо тебе, Паша. Ребята, скажем спасибо Паше за этот, так сказать, честный, непредвзятый отзыв. Если есть вопросы, друзья, пишите в комментариях. Мы будем на них отвечать, по крайней мере, Паша в этом просто... Активничает. Очень активничает и, и всегда это делает, в общем-то. Пишите. В общем, ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Ну и приходите за разбором планировок. В нашу студию О, В Гаринском то это обязательно <свят> Всем пока, да пребудет <свят> с вами муза